Продолжим тематику права человека и гражданина. В итоге выясняется, что человек и гражданин – это два разных правовых статуса. В данном случае Игорь Павлович пишет статью «Суд апелляционной инстанции отказался признавать меня человеком». 19 сентября Свердловский областной суд рассмотрел уникальное дело – заявление о признании меня человеком. Верхний Пышминский городской суд отказался принимать заявление о признании юридически значимого факта, что я являюсь человеком. Это было обжаловано мной в вышестоящую инстанцию. Ожидаемо суд оставил в силе предыдущее решение. Более того, в судебном решении обозначена нулевая перспектива признания человека как в гражданском процессе, так и во всех остальных видах судопроизводства зачем пытаться через суд доказать очевидно? а затем, что за очевидностью легче всего спрятать невероятно? Все считают себя человеками. на всех углах кричат о правах человека. Все основополагающие документы начинаются с человека, но является ли человек и правовой юридической категории. Может ли человек вступать в правоотношения за свои интересы в суде реализовать свою правосубъектность? Вы усильно удивитесь, но нет, не может. В юридических учебниках все начинается с человека и совокупности людей, народа. А когда доходит до правоотношений, договоров, судебной защиты, человек как субъект не фигурирует. Появляются разного рода физические лица, отсутствующие в Конституции и обладающие невероятными правами. То есть, фактически происходит подмена понятий. В итоге, вместо прав человека, как высшей ценности государства, мы имеем презумпцию виновности физического лица, у которого и правда по сути вообще нет, а есть лишь разрешение и дозволение. Не имея на руках дозволения, паспорта, водительских прав и так далее, лицо не может не свободно передвигаться, не пользоваться своей собственностью, не имея доступа никаким гражданским правам. Более того, даже получив дозволение, можно поплатиться за очередное изменение в разрешительной системе, которое аннулирует все предыдущие бумажки. Абсолютную бесправность физического лица мы легко можем ощутить, попытавшись качнуть права в бюрократической системе. При этом под любой новый закон попадает куча народу, точнее физических и юридических лиц, которые в одночасье могут лишиться всего. И это произойдет без суда и следствия, просто в силу изменения порядка разрешений и дозволений, которые в новой ситуации получат не все. А что же с человеком? Так да нет его в законодательстве, как субъекта, юриспруденции как термина, в судебном процессе как персонажа. Сомневаетесь? Смотрите судебное решение во второй инстанции в отношении отказа в принятии заявления о признании юридического значимого факта, что я являюсь человеком. Первая инстанция отказала с направлением в административное судопроизводство. Более внимательно решение суда вы можете прочитать через ссылку под видео а я продолжу если вы не юрист и небольшой любитель читать официальные бумаги то справедливо почитайте этот документ Белли Бердой какая сложность была судейским реализуя там всякие высокие посты тупо признать человека если от этого и отталкивается Конституция Ну пришел какой-то чудик из народа и просит подтвердить очевидное в чем проблема? Во второй статье Конституции даже конкретно прописано признание прав человека и гражданина обязанность государства. А в переводе на русский язык в судебном документе написано, что ни один суд и ни при каких обстоятельствах человеками нас не признает. При этом я в суд предоставил бумагу от уперполномочного по правам человека в Свердловской области Мерзляковой, где конкретно прописано, что ни один орган власти Российской Федерации или правозащитные организации не подтверждают статус человека. То есть мне в признании того, что я человек, отказали все органы власти Российской Федерации. А ведь мой статус лично от вашего ничем не отличается. Чем это мотивировал Свердловский областной суд? Суд посчитал, что в заявлении, поданного от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права и свободы или законодательные интересы заявителя. То есть мой интерес. И далее, мной предъявленные к судебной защите требования носят неправовой характер. И в этой связи, в силу закона или исходя из его смысла, такие дела подведомственны судам лишь в том случаях, прямо предусмотренных законом. А поскольку наш случай, понятно, не предусмотрен, то гуляй, Вася. В итоге мы имеем, что статус человека – это вопрос не правовой, его установление не относится к законным интересам заявителя. Как, допустим, я предложил установить им через суд, что Волга впадает в Каспийское море. Судья Каверин пришел к выводу, что факт, установление которого требует заявитель, не влечет для него возникновение изменения прекращения личных или имущественных прав, а правосубъектно заявителя подтверждено ими документами, полученными в ином несудебном порядке. Какими документами знает только Кавилин, поскольку в приложенных мною в пояснительных делу уполномоченных по правам человека указал что ни паспорт, ни свидетельство о рождении не подтверждает статус человека. Допустим, что суд прав, и я требую подтвердить очевидное от государства, и у меня даже есть какие-то косвенные бумаги на то, что требую закрепить в окончательном документе. Так в чем проблема? С нас, понятно, требуют государственные органы кучу бредовых справок. Мы ходим их собирать, от других государственных органов и попробуй нам не дать. И тут я у них попросил справку для себя, и, и они не дали, и еще говорят, что права мои от этого не изменятся. Вот если бы они дали справку о статусе человека, и я при этом был бы человеком, тогда мои права не изменились, но не дали. Тем самым судейские постановители, мой статус, под сомнение и вся страна уже поржала над жителями Верхней Пышмы, которого суд не признал человеком, и еще не имеет наглость написать, что это не затрагивает законные интересы заявителя. На самом деле судья Кавелин совершил серьезную ошибку в своем определении, интерпретируя мой случай как неправовой. Если статус человека не относится к юридическим вопросам, то тогда и Конституция в части самых основных своих статей о правах и свободах человека становится неправовым декларативным документом, никак не связанным с действующим гражданским, административным и прочим судопроизводством. И эту непростую мысль теперь многие поймут, вчитавшись текст, писанный судебной коллегией. На самом деле ситуация гораздо хуже чем вы можете себе представить. В ближайшее время я представлю сравнительную таблицу правоспособности человек, гражданин, физическое лицо, ребенок, животное, в которой наше физическое место очень далеко от человеческого и о каких-либо правах говорить не приходится. Наша реальная правосубъектность находится на среднем арифметическом между животным, ребенком, физического лица, и бесправным физическим лицом, организмом. Тем и объясняется судебная казуистика, что до человеческих прав и человеческого состояния нам очень и очень далеко. Размещаю эту статью в раздел Стёба и анекдотов, потому что серьез вы все равно не поверите, а так хоть поржете над самими собой. Игорь Получик Подведем итоги. Благодаря потраченному времени и смелости получика Игоря, мы получили отказы от двух судебных инстанций, в которых есть подсказки. Прочитаем несколько строк. Поскольку сами по себе указанные факты юридического значения не имеют и не подлежат установлению в порядке, установленном главой 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судьей правомерно отказано в принятии заявления получивка. При таких обстоятельствах обжалуемое определение является законным и обоснованным и не подлежит отмене по доводам частной жалобы заявителя. Первое, Что можно выяснить, что суд согласно Гражданского процессуального кодекса не решает права и свободы человека, он не может дать определение, потому что Гражданско-процессуальный кодекс так и называется гражданским, то есть он занимается именно взаимоотношениями гражданами или физическими лицами. Поэтому можно предположить, что Игорю Получику следует обратиться именно в Конституционный суд, но не в поле Гражданского кодекса, а именно в Конституционном порядке. Если вы обратите внимание на декларацию прав и свобод человека от 1948 года, то вы заметите, что права и свободы человека максимальны, а обязанности минимальны. При этом гражданин имеет минимальные права и свободы, но очень много обязанностей. Соответственно, тематика очень сложная и, оказывается, занимает гораздо больше времени, чем ожидалось. Но мы продолжим исследование в этом направлении. Всех благодарю за внимание, хорошего настроения, подписывайтесь на канал. До новых встреч!